В последнее время вошли в моду игры в стилистике киберпанк, их создавали как крупные игровые корпорации, так и небольшие студии. В декабре 2021 года студия Кефир выпустила новую ролевую игру киберика "Киберпанк РПГ". Она не имеет никакого отношения к знаменитой игре "Киберпанк". У нее просто похожее название и есть много похожего в сюжете. Расскажем о том, что это за игра, о ее особенностях, в сюжете и о том, на каких устройствах в нее можно поиграть. Начнем с того, что игра не для геймпада, то есть, чтобы в нее поиграть, вам не понадобится геймпад. Представляете? Только пальцы и телефон. А если по правде игра доступна для андроида и для айфонов. Что касается сюжета, здесь очень много параллелей с той же известной игрой Киберпанк 2077. За это ее даже называют аналог Киберпанк 2077 для телефона. В то же время, она похожа и на другие игры этой команды разработчиков они позиционируют ее как экшен-ролевую игру. Но другие работы этой студии были в жанре. Сурвайвал, а с ними у Киберика много общего. Действие происходит, как и полагается, в играх такого жанра: в будущем. Место действия мегаполис, который, казалось бы, живет полноценной жизнью, но чего-то все-таки да не хватает. Игрок сразу замечает контраст между невиданным развитием технологий и крайне низким уровнем жизни в этом городе. В нем заправляет несколько корпораций, которые постоянно пытаются разделить между собой власть. Что же касается высоких технологий, они тоже доступны далеко не всем, а кое-где город, в котором происходит действие, ничем чем не отличается от любого современного крупного города, причем не в самой развитой стране. Выходить на улицы здесь небезопасно. В каждом темном углу могут встретиться преступники. Город называется Брэдбери Комплекс, и на его окраинах вы почти не встретите людей, разве что тех же уличных бандитов, поджидающих случайных прохожих. Как только вы попадете в поле их зрения, они начинают охотиться на вас и остается либо отбиваться от них, либо просто убегать». Главный герой полностью соответствует своей эпохе. Все жители Брэдбери комплекс увлечены модификацией своего тела с помощью различных аппаратов и чипов, имеется такой и у него. Это экспериментальный чип, вживленный в его мозг, благодаря этому устройству герою чудом удалось все время выжить. Оно практически не чувствуется в первое время после внедрения, но затем начинает приносить ощутимые проблемы. Самое очевидное решение – это прибегнуть к помощи сотрудников компании, которые внедрили чип. Но обнаруживается, что это не получится сделать, корпорации больше не существует, мертв лаборатория полностью разгромлена кстати а руководители его личность каким-то образом поселилась внутри чипа и во время визита в разрушенную лабораторию это становится понятно вам ничего не напоминает. Что особо нужно отметить, это наличие только одного варианта сюжета. В других играх обычно есть выбор из нескольких вариантов, реплики, действия, когда игрок выбирает что-то из списка, игра развивается по одному из заданных сценариев. У этой же только один сценарий, поэтому не очень понятно, как ее причислили к жанру RPG. Только ближе к концу сюжета начинают появляться какие-то намеки на его вариативность. Теперь о локациях. Их здесь несколько. Одна базовая, две боевых, несколько сюжетных. Есть локации с NPC с временными контрактами. Одна из ключевых особенностей – закрытие каждой сюжетной локации при открытии следующей. Они меняются по мере прохождения игры. В качестве базы выступает обычная квартира. Передвигаться по городу предлагается на автомобиле, но не так, как в GTA. Город, к сожалению, закрыт, вам просто необходимо перемещаться от пункта А до пункта Б. Процесс занимает некоторое время, в котором можно отвлечься от игры и ничего не делать. Чтобы пропустить поездки, необходимо заплатить, что подойдет далеко не всем. И это один из минусов Киберика, особенно с учетом ее специфики. Обычно в играх для мобильного телефона нет таких моментов бездействия. Один плюс во всей этой ситуации – деньги, которыми предлагается платить, виртуальные. Как бы там ни было, их еще нужно заработать. А где это делать? Как в большинстве игр в миссиях, сложность их возрастает с каждым новым пройденным заданием, а пропустить то, что кажется вам невыполнимым или неинтересным, не получится. Для каждой миссии необходим соответствующий уровень опыта, брони и вооружения. При попытке перескочить вам может не хватить того, что у вас на данный момент имеется. Придется все время приобретать опыт и оружие, а также новое место под чипы. Эти чипы стали еще одной отличительной особенностью Киберика. С их внедрением у персонажа будут появляться все новые и новые способности. ...особности. Все они используются в основном в боях, Сценарий этих боев особо не отличаются друг от друга, игрок просто уничтожает противников, пока не останется ни одного, с перерывами на восстановление хитпоинтов. И если их восстановить вполне получается, то состоянием брони и оружия все не так. Все эти вещи очень изнашиваются в ходе боя. Также приходится очень часто принимать средства для восстановления единиц здоровья. Добыть в этих боях много ценного лута удается нечасто. Один совет для начинающих игроков – старайтесь не терять жизни. Если это произойдет, вы лишитесь всех виртуальных денег. Оружие у вас станет заметно слабее. Вам это, думаю, совсем не надо, поэтому старайтесь не лезть в сложные миссии, если у вас недостаточно сильная броня и оружие оружие, средства на все это придется добывать с выполнением сравнительно простых, но однообразных заданий. Но и количество таких заданий тоже ограничено. За одну такую зачистку, как здесь называют, игрок зарабатывать не так уж и много. Но после того, как он проведет 2 или три, это привлекает к нему внимание всех полицейских, которые сейчас находятся поблизости. Чтобы они забыли о вас, приходится некоторое время подождать. Но опять же, не очень приятное занятие, если вы играете на телефоне. Подведем итоги. У игры есть определенные плюсы, особенно для ценителей жанра. Но и минусов достаточно. И не все готовы к таким трудностям. В конце концов, многие люди качают игры для отдыха и развлечения, а не для многочасового выполнения каких-то малоинтересных заданий. Кому может понравиться эта мобильная игра? Может быть, любителям подобных киберпанковых проектов? Она второстепенна и несколько даже примитивна по сравнению с Киберпанк 2077, но все-таки имеет с ней общие моменты. Еще игру могут оценить любители мобильных экшенов с незатейливым сюжетом, где надо просто прокачивать персонажа и добывать лут. Несомненно плюсом можно отнести саундтрек и вообще атмосферу. Среди минусов – некоторые технические сложности и простенький сюжет.